Привет, друзья! Вы смотрите канал компании OrderFlow Trading. И сегодня мы рассмотрим 6 идей, как начать эффективно использовать профиль объема. Если вы не знаете, как найти зону стоимости торгового инструмента и не видите выгоды в применении профиля объема, тогда у вас прямо сейчас есть возможность за 3 минуты изменить свои взгляды на этот прекрасный инструмент анализа рынка. Первое, что можно делать при помощи профиля объема, это определить текущую ценность актива. Многие не используют эту возможность при анализе рынка, а ведь цена и ценность актива в каждый момент может отличаться. Используйте профиль и отслеживайте миграцию объемов. Второе преимущество заключается в возможности определения текущей тенденции. У трейдеров существует множество способов определять направление тренда. Один из самых надежных способов – это наблюдение за формирующимися объемами и реакцией цены на эти объемы. Если вы видите, что рынок движется от объема к объему в каком-то одном направлении, Значит, вы можете предположить, кто сейчас управляет рынком. Еще одно преимущество профиля – легкий способ определения хорошего места для поиска сделок. Если вы думаете, где открыть сделку на продажу или на покупку, попробуйте искать торговые возможности на тестах крупных объемов, и вы найдете множество интересных ситуаций, которые можно превратить в прибыль. Четвертое преимущество заключается в возможности своевременно определить слабость покупателей или продавцов. Трейдеры говорят, что если ты знаешь, где произошел разворот, то ты знаешь, как сделать деньги на бирже. Пробой ближайшего крупного объема, который инициировал движение по тренду, даст дополнительное подтверждение разворота. Пятый пункт – это определение более безопасного места для ограничения убытков. Вам знакома ситуация, когда открытые сделки закрываются по стоп-лоссу раз за разом, и после этого рынок все равно идет в первоначальном выбранном вами направлении. Теперь вы знаете, что за крупным объемом стоп лосс будет находиться в большей безопасности, чем за локальным паттерном. И шестой пункт – это простота восприятия во время использования профиля объема. Объемный анализ изобилует множеством цифр и дополнительной информации, из-за разнообразия которой тяжело всегда оставаться сконцентрированным, наблюдая за рынком долгое время. Безусловное преимущество профиля в том, что информация воспринимается намного быстрее и легче, чем бушующие ураганы цифр. В этом видео мы кратко рассмотрели 6 основных преимуществ использования профиля и дали вам ориентир для исследования рассмотренных идей. Ставьте лайк, если этот чек-лист был вам полезен и пишите в комментариях, чтобы вы добавили в этот список. До встречи в следующих видео!